К сожалению, это последнее время тенденцию приобретает такая картина, когда парни уже даже во взрослом состоянии остаются чаще именно с одинокой мамой и таким образом закрывают свою личную жизнь. То есть создается психологическая семья сын мать и эта семья существует довольно комфортно, комфортно обоим, комфортно маме, хоть она там он ей там, может быть, как-то напрягает ее, но на самом деле одной рукой она хочет его вытолкать, а другой рукой она все-таки его держит. Глубина, она рада тому, что сыночек кровенышко рядом. То есть вот это материнское чувство, оно остается и притягивает, и вообще-то и создает эту ситуацию. Оно создало эту ситуацию, с детства она так относилась к своему сыну, и вот до сих пор... Это работает. С другой стороны, она чувствует, что что-то не то. Ей уже хочется внуков там, и самой как-то не очень комфортно, потому что чем более взрос, взрослее сын, тем больше у него претензий к матери будет. Это обязательно, потому что он чувствует подсознательно чувствует вроде комфортно все, но подсознательно чувствует, что что-то не то в его жизни. И кто же виновник этого всего? Не то. Это, скорее всего, мать. Он так считает и начинает в ее сторону проявлять агрессивность. Обычно у таких сыновей, которые рядом с матерью, в параллель включается еще алкоголизм. Это еще более усиливает проблему, еще больше возникает разных нюансов, не самых приятных. И таким образом, в общем-то, чем дальше, тем больше возникает проблем в этой психологической семье. И поэтому рано или поздно оно приходит к своему логическому концу. К какому? Чаще всего в этой ситуации э, спивается или уходят наркотики э, сын и уходит из жизни. Э, вот если смотреть статистику таких психологических семей, мать-сын, то сыновья погибают гораздо раньше матери, и это в 90% случаев. Поэтому вот такой конец у такой психологической семьи. Теперь вопрос о том, как выйти из психологической семьи мать и сын. Действительно, ситуация критическая, и рано или поздно все-таки встает вопрос выхода из этой ситуации. Кто-то из них первый реагирует на это. Но сыновьям часто комфортно, удобно, тем более, если еще и с женщинами не все так складно, а с современными женщинами не просто мужчине, с мамой гораздо легче, на нее можно и накричать, и можно что-то делать, и она все равно будет любить и варить и так далее. Поэтому эта тема действительно затягивает мужчин. Но пенить здесь мужчину винить сына, я думаю, неправильно. Вообще винить никого не надо, но в данном случае ответственность все-таки гораздо больше на матери. Это ее избыточное чувство, привязала сына с детства к ней, и эта привязанность, она только усиливалась, усиливалась с каждым годом. То есть ей нужно включить обратный ход, ей нужно внутри себя отпустить сына внутри себя. И первым средством, которое для этого, первой таблеткой, которая поможет этому процессу, это будет книга «Материнская любовь». Другого, другого я не вижу варианта для первого шага в этой ситуации. Это более понятное, более ясное, не случайно эта книга на восьми языках и очень популярная, это бестселлер. Вот, прочитать эту книгу, Матери обязательно нужно для того, чтобы сделать нужные шаги. А там эти шаги есть.